Инструкция там сзади есть, все хорошо, но с точки зрения опыта и практики скажу следующее. Консистенция должна быть, например, такая вот, как майонез, сейчас замешаю, покажу. Пропорции воды и прочая лабуда, ну, остается все там. Почему? Потому что все зависит от геометрии блока. Блок иногда бывает там, миллиметр в миллиметр, другой бывает 5 мм и так далее. То есть все вот под консистенцию, чтобы, но ну, это сейчас продемонстрирую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 было как сказать не затворенного клея сухого клея на ба на бортах на боках нашего ведра делает следующим образом вот так раз два эти почитали ну, можно опускать до самого низа как видите сейчас ну, вот картинку можно как какие другие расход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 гуще. Кому надо пожиже, то забавляет водички еще раз все это дело перебалтывает, потому что именно само цементное зерно оно разбухает. Это актуально для всех штукатурок, цементно-песчаных растворов и так далее. Просто идет процесс, начинается уже гидротация, то есть зерно немножко разбухает и раствор становится гуще. Пожиже, то есть через три минуты еще раз болтанули и через пять минут перебили и уже консистенция будет до окончания выработки клея.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 Дебри, безопасно залезть. Нет, тебе ну да, прыгать там, прыг, там попробуй. Ну геометрию сейчас бор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 попадаются прям зубья-зубья ну, там 4-3 мм на стыках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 Дальше инструменты каменчика, газоблока. Заказчик нам предоставил все гребенки Ютонга, вот эти самые там наманенные, ну честно говоря мы не работаем, потому что ну возможно там у Ютонга нанотехнологии там каждый блок как волосиночка прям натянут весь идеальненький прям только вот так вот там. и по попке вот тут подхлопывать, вот все остальные производители с кем работали там далеко,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 более-менее размазываю постельку постельку размазываю миллиметров там 7 дальше этой же рукой переворачиваю зуб, зубки вниз раз, два, лишний скидываю сюда где не хватает поднимаем раз, все летит, все близнеет стены внутренние, поэтому вертикальные швы можем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 Нужна очень редко, когда надо закинуть с ноги или там с чем-то ломать. Здесь есть шнурочка направления, блок. Вот он стоит немножко в горизонте, немножко. Сильно множко не надо, потому что, напомню, у него постель пляж до 3 миллиметров. То есть это направление нам надо, но плюс-минус миллиметр. То есть, Вот покажи картиночку.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 до однородной массы. Опять берем тяпс ляпс. Все, здесь просто размазываем. Можно сразу так вертикально размазывать, чтобы было меньше проблем. То есть по времени одно и то же. Вот видите, в углу сухареч. сухаречек. раз его домазали. Все. Вертикал сделали, все зубчики нормально Но ну, вот кроме здесь верхнего. Ну вот так чуть-чуть его догнали. стены внутренняя, поэтому без разницы. Здесь из угла все вытащили, из ругла все вытащили. И дальше поехали накатывать постель. Раз, два, то есть вычищаем, подчищаем свой инструмент. Где-то, если мало, добавляем. Тяпс, ляпс, шмяпс. То есть работаем как мастерком. Тех же Про... Проходите, проходите, абитуриент. Лекция началась.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 Вон, посмотри в камеру на ютубе, будешь смотреть вечером в коморке. Раз. То есть можно прокачать спину, все мышцы, группы мышц и так далее. Здесь можно с блоком поиграться. вот так. Бицуху кто вот этот дрищи, там вот этот бицуху подкачать можно. Вот так бросать не надо, конечно, надо аккуратно его класть, но уже спина немножко уже это посылает куда-нибудь вот пример Смотрите. вот это был 25 блок а это 200 этот 250 мамы этот 255 и 5 какой 5 и 33 на 32 2 миллиметра мм не пляшь с учетом шла вот. дальше опять все то же самое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 Здесь эти остаются 1-2 мм. Они проходятся опять же клеем. Ну, они все стенки такие. То есть в сантиметровых швов и 5 миллиметровых нигде нету. Все в допуске, как технолог завещал. О. То есть клей здесь нам нужен именно для передачи нагрузки. То есть два неровных блока. Обычная растворная постель, актуальная для всех каменно работ. Поэтому выдумывать что-то сверхъестественное, тем более пока что на сегодня клей-пена никакими ИСП нормами не подтверждена. Вот. Но если кто-то использует, ну что, шлифуйте, господа, шлифуйте. <coughs> Сами или с помощью сторонних рук. Вот. Здесь, я говорю, вот, повторюсь, то есть вот. Два момента нивелировки. Этот блок мы должны отнивелировать так, горизонтально поперек. И продольно мы должны его немножко понивелировать. Положить на насухо даже два блока. Даже керамическая плитка, приложенная к друг к дружке, имеет зазоры гораздо больше, чем постельный этот растворный шов. Поэтому всем перфекционистам от меня большой привет. Шалом. Шалом. Как? Шалом.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 для, для игоря для игоря а, Понятное дело там мы ее штробим. кто там угодно чем штрабит, мы штрабим фрезером фрезером то есть у нас канавка два с половиной два с половиной дальше наносится клей в половину либо в не после утапливается арматура все как производитель завещал и тут большой большой секрет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 Поэтому я против. Еще объясню, почему. Наша стенка, любая простенная стенка, это всего лишь балка, любая балка. Ну, строительная, архитекторы, они сейчас в курсе там будут бодаться. То есть обычная балка. Если мы начинаем ломать, ну, то есть внизу растяжение, вверху зона нажатия, а в середине у нас нули, там, там пюры там, и так далее, моменты. В середине в, в середке все нули у нас, то есть когда мы ломаем что-то,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 Вот, поэтому вот я против формирования всех этих дел. Ну вот чисто даже визуально вот. была стенка 300, получили 20 или 150. Но как великий Грин завещал, можно строить из 15 сантиметров стенку до 4 этажей. Ну и могу ошибаться утрировать, но порой такие потуги звучат.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 которые, ну, за деньги тягают тяжести. Вот, за деньги, которые тяжести тягают. Вот она тяжесть бесплатная, так за нее еще и деньги платят. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Ну, а качки звоните. Работа есть, бесплатный фитнес. Все, всем спасибо, до скорых встреч.